Море подлости никак не любит. Оно прямо ту любит, открытую душу. Войдешь в беду, сам погибай. А товарища воручай. Будешь смелом, оба выберетесь. Струсишь, оба погибнете. У товарища рубахи нет, сами свою, отдай. О, тогда ты будешь настоящий, моряк. Ну, Степа, вот и тебе. Выпала наша дорожка, полосухинская. Будешь служить во флоте. Ну, добро. Добро. Смотри, Степан, служи хорошо. Не обозорь фамилии. Вам от меня, папаш, позора не будет. Я комсомолец. Точно. Так прямо на их батареи держать. Есть держать на батарею. Засесть батареи противника. Есть. Филинг на правой батарею не взят. Не годится. Правую батарею недостаточно разведали. Право на борт! Держать. Здесь так держать. Лево руля. Есть лев руля. Курс 120. Есть курс 120. Поставить им завесу. На 120. Так держать. Есть так держать. Что с вами, товарищ Паласухин? Устал, товарищ командир, даже снабит немного. Ну что, на первый раз страшновато было? сознаетесь? Очень страшно. Думал, не выберемся. И сам того. Мало с нервничем. Огонь немцы дали на славу. Зато уж теперь после такого огня нам сам черт не страшно это ваше боевое крещение вотман сменить товарищ полосухина есть yes, сменить полосухина на бульваре цыганка седая моряка подозвала к себе дай красавец матрос погадаю скажу о моряцкой судьбе Дай, красавец, матрос, погадаю, Скажу о моряцкой судьбе, Суждены тебе в жизни скитанья, Но счастливая карта твоя Ожидают дорога свидания, И буба дама тебя, Ожидают дорога свидания, И буба дама тебя. И моряк этой встречи нежданный, Все искал среди долгих дорог, Все искал в море берег желаний. И сердце для милый берег. И сердце для милый берег, Шел моряк сквозь волну и туманы. Был товарищем верным к беде Видел дальние звезды и страны Но дамы не встретил нигде Видел дальние звезды и страны Но дамы не встретил нигде Ты что? Так, знобит. Так и должно быть, после бани всегда знобит. Небось, то в жар, то в холод бросал. Первый раз я под таким огнем был сдрефил. А это ты уж врешь. Только бы сдрефил не выбыл бы катер из-под обстрела. Я уж сам боялся за тебя. Нет, молодцом. Смотрю, держится Степан Полосухин. Да. Парник гляжу, нервы стальные. Зажмурится на минуту. Опять как ничем не бывало. Голову жмет, это ничего. Нет, Босман. Вот дядька мой Десять лет во флоте служил. Он всю жизнь на море. А увидел меня, сейчас всыпал бы мне здорово. Вот он. Скажи, пожалуйста, это папа? Папа. Брат, да. Это брат здорово. Это, брат, на первую премию. А что, У него хорошая борода. Хорошая? А ты вот, смотри. В детстве. Ты? Да, я. Скажи, пожалуйста. Похож? Похож. Маленький такой. Вот а ну, Чего? ничего. Ну, чего? Отходя, Степан. Право по борту, Хорошо, вот, смотри. Вот. И как мертвый. Какой тебя мертвый? Еще он будет мертвый, раз на воде Тоже мне скажет мертвый. Не видишь, что. Я я ли? Хочу быстрей давай. Давай быстрее, Давай быстрей. Братцы, да ведь это ж девушка. голову, голову береги. Вот бедняга. Не повезло. Ну как она дышит? Тыща, товарищ командир, только очень плохо. Волосухин, вы займитесь, вот и вот он поможет. Чтобы через час было в порядке, действуйте. Есть! Да. Осторожно. Есть, осторожно. Ну что вот как медведь? Давай все. Ну как? Чего? Сюда клади, к свету поближе. Клади. Где я? Вы на военном подобрали вас морем или 50 берегов. Теперь все в порядке. Теперь вы уже не погибнете. Я из Севастополя. Хизила навещать брата, возвращалась на пароходе. Вам нельзя Потом расскажете. Нет-нет. Я совсем здоров. Пароходик был маленький, ветрый. Налетел Юнкерс, начал помпить. Вы задрогли совсем. Вам переодеться надо. А вот белье. Это мое запасное у меня был. Сухое, чистое. Сумеете сам. Спасибо. Спасибо, сумею. А потом раскрытните, ладно? Верно В одном романе, товарищ Боссман, тоже девушку за бортом подобрали. Удивительные романы пишет Жюль Верна. Не оторвешься. Да. Уставы читать надо, а ты Жульверно, Полосухи. Товарищ Полосухи. Есть. Просушить вещи спасённые. Есть. Принеси утюг с камбузах. Есть. Так. А ты стала бы Жюль Верна. Сколько раз тебе говорил, брось ты это пристрастие, не доведет тебя до добра. Доложи командиру, Привели чувство. Есть, доложить командиру. Спасибо, но не оставляю. Проводите до дому, когда придем с востока. Есть. Давайте. А вы уже переоделись? Угу. Вот замечательно. Только я, наверное, очень страшная. Почему же страшная? Наоборот, вам очень идет этот костюм. Ну да идет. А где же ваш мокрая? Вот. Фу. А что вы хотите делать? Гладить. Что вы, я сама? Да нет, я поглажу, вам отдыхать надо. Ну что, как-то неудобно. Ну, а вы не беспокойтесь, я большой специалист. У даже как. Да. <смех> Оп. <смех> как вы смело берете за дело. Смело. Вот мне кажется, все моряки очень смелые. Все? А вот я в последней операции под огнем так что даже командир заметил. Ну нет, вы совсем не похожи на трус. Знаете, у нас в доме техник один живет по фамилии Кротов. Вот это самый настоящий трус, чистопробный. Однажды днем самолет немецкий появился над нашим районом, ну и бросил две бомбы. А Кротов в это время собирался петуха к обеду резать. Он его поймал, топор приготовил, в общем, все сделал. А тут вдруг воздушная тревога, стрельба, самолет над головой. Кротов до того от страха безумел, что заскочил в соседний дом и схватил, что первые под руки попалась. Гитару и помчался в щель. И вот у него в одной руке гитара, а в другой руке петух ногами дрыгает. И в щели он вот честное слово не вроде рода полуночи просидел. Мать старуха ему обед в щель носила. Ну, да. Не могу, как вспомню, так не могу. В одной руке гитара, во второй руке петух ногами ну, Я как увидала из окна, так и повалилась. Надо торопиться. Скоро придем в Севастополь. Приказано вас проводить до дому. ребята! Счастлив, ребята. Да, да, да. Давай, давай. Ну вот мы и пришли. Вот здесь я у старушки хозяйки живу. Она особо воршливая, но я все-таки думаю, обрадуется, что эта Лехонька вернулась. И... А! Что это? Пятьсот килограмм. Только вчера грохнула. Вот уж гор Вот здесь была моя комната. Это кто? Кто? Кто это, а? Товарищ кто? Это? Кто это? Аркадьевич, вы меня не узнаете? А что, отбой? Был, был отбой. Успокойтесь, Петр Аркадьевич! Что вы здесь делаете? А кто это? А был отбой или нет? Да, да, да. Да Возьмите себя в руки, Петр Аркадьевич! Вы меня-то узнаете? А Вера Васильевна? Да. А что, отбой был? Твердый? Да-да-да, идемте, идемте, Петр Аркадьевич. Идемте! Идемте, Петр Аркадьевич, ну садитесь. Ну, расскажите, как вы здесь ведь Вы же в доме напротив живете, а? Какой ужас! Какой ужас, Вера Васильевна. Это случилось вчера. Скажите, а хозяйка моя, Евгения Павловна? Десять человек. Евгений Евгения Павловна тоже. А накануне вечером она взяла у нас электрический чайник. И представляете, вот а -а -а. уже час еще и никак найти не могу. А тут вдруг стрельба... Хотя теперь кажется тихо, а? Да, тихо, тихо. Знаете, пока тихо, я, пожалуй, еще поищу. Погодите. Может быть, там? Наволновался. Главное, отбоя не слышал, представляете? Прошу вас. Кротов Петр Аркадьевич. А вы что, знакомый Веры Васильевны? Да, с удовольствием бы пригласил вас к себе обоих домой чайку попить. Но вот чайник пропал, какая досада. а Главное, это тем более неприятно, что в дороге без чайника пропадешь. А вы что, Петр Аркадьевич, окончательно решили вернуться к себе на родину, Феодосию? А, да, Вера Васильевна, а то здесь в последнее время беспокойно стало и, говорят, очень ненадежно. А вы что, военный моряк? Точно. Ну, что у вас говорят, как на фронте, а? Ничего. Да, очень боюсь за Ленинград. И с Москвой тоже не важно. Трудно, трудно. Сила-то ведь какая. В Франции-то три недели. В то три недели. недели. Лондон-то в щепки. В черепки. Да, вот тут и повоюйте с ними. Все-таки я, пожалуй, еще поищу. А что он теперь свой чайник отыскивает? Да. Где же вы теперь жить будете? Пока у подруги, а потом я все равно собиралась в связистки. Смотрите на катер, не опоздайте, товарищ Полосухин. Да, мне пора. Ну вот, встретились, поговорили и разошлись. И больше никогда не увидимся. А морская жизнь известная, по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. Вот даже адреса вашего не знаю, Вера Васильевна. Сами видите, товарищ Полосухин, что у меня с адресом получилось. Да. Вот был адрес, и нет адреса. Ну, до свидания. До свидания, товарищ Полосухин. А ну. Уже месяца на байкал. юге, чем ноябрь. Байкал. Байкал. Так, 15 минут уже подготовка байкал. продолжается. Байкал. Стало быть, сейчас пойдут в Это в который же раз все, я а даже счет потерял. Байкал. Как связь? Не отвечает батарея, видно провод перед. Ты господи боже мой, а связной. Не возвращался. Байкал. Не возвращался. Байкал, Байкал. Того же послать. Ерохина байкал. Байкал. Ну, я пойду. Ты байкал. куда? Я пойду байкал. проверю насчет хозяйства, чем там ребята байкал. А, ну, Али, ты теперь у нас старшим остался, вроде капитан третьего ранга. Байкал. А что, Байкал. приходится управлять? Прибавил с тебя хлопот. Байкал. Ну давай, давай жизни, инжульвера, жор ты. Просто, Степа. Байкал, Байкал. Не по тактике воюешь кудрявцы. Почему же не по тактике, товарищ Боцман? Раскрылся, лежишь, точно зебра полосатая. За версту, видать. <свист> Рамонапорт! Свои! Вижу! Что? Кубрик переменили? Пришло, спально жарко стало! Балундра! Ераки! Ераки! Есть я, товарищ Буцман! Придется на КП пробраться! Есть пробраться на КП! Опишешь ситуацию, скажешь, такая! Справа море, слево море, сзади море. Спереду фрицы, связи нет, там состав весь вышел из строя, нас осталось человек 60, но и держаться будем, только бы наша батарея огонь дала. Ясно? Есть! Все будет в порядке, товарищ Ботсман! Байкал! Байкал! Байкал! Байкал! Байкал! Байкал! Ну как смесь? Не отвечает батарея. Байкал. Байкал! Сейчас бы нашей батареи огонек да? Ух, подвинули тогда. Только не передать ей никак. Наш Ботсман, жить я передам. Я на краю крыши встану и просигналю. А флажки у меня всегда при себе. Дышите, может быть, на батарее заметят? Ладно. Передавай, бабушкин. Быстро три слова. Огонь по пустырю. Есть! Только смотри, бабушкин, три слова и быстро. Товарищ боцман, вы за меня не беспокойтесь. Я везучий, меня не заденет. Ваш босс, управляться не могу. Эх, раз угораздило тебя. Раз начали, надо закончить. Видал. Видал, видал, стоишь как на параде О, и фла... старик, и взгляни. с плащами, помахал. памашками. сгляни. Что с бабушки? Вот, Жульвер не дочитал бабушки. Видно не приняли на батареи, да. Гляди, поперли. Кажись, пошли. Ну, ну точно. Открывать! Ясно! Все! Счет пулемета по Ариен Чурзбах! Подави, что он пулемета! Счет минометры батареи. Я сюда минометной счет минометры батареи. Плохо дело, Степан. Первая волна на тебе весь огонь принимается, то вторая и третья продвигается без потерь. Еще пройти метров двадцать и тогда пойдем к бабушке брать. рай. Стесняться не будут, потому что их 20 против одного. Ну, спортсмен, будем драться до последнего. Вот когда бы нашей батареи огонек хороший дать. Полез иголки толстые, нет? А? Толстые иголки, нет? Чего? Распорол штыком, проклятый немец. Надо зашить. Бушлат новый. Иголка найдется. Всю руку отмотал. Увесистые фрицы попадались. Ну, здравствуй, мамаша. Рано я с тобой попрощался. Поторопился, мой грех. А видать крепко за меня моя старушка молится, а? Вот у моей старухи тоже много хлопот. У нас, ведь одиннадцать братьев. Сколько? Одиннадцать. Девять на фронте, два еще дома. Одиннадцать? Ну это, брат, здорово. Это прям нам первый привез. Молодец, девушка, вот кла было. А? Допустим. А, а, откуда, а? а что у вас там за собрание вокруг молодых? Вот, товарищ Боцман, вот кого благодарить надо. Обрыв нашла, связь наладила. А когда на батареи узнали о положении дел, слышь, какой огонь открыли, а? Без привычки трудновато было, а привыкнешь ничего. Точно. Страшновато было. А главное, долго ползти пришлось. Я в какую-то яму чуть не девушка, Молодчина. Товарищ. Право же, я совсем ни при чем. Мы с батареей увидали, что у вас здесь кто-то сигналит. Только никак не могли разобрать, что именно. Но меня и послали с батареи осмотреть провод. Товарищи, поверьте, по мне даже совсем не стреляли. Ну так немножко. Вера! Вера Васильевна! Товарищ Полосухин! Какая встреча, но ну, совсем неожиданно! Для вас. А для вас? А я ждал вас. Не нет хуже на юге месяца, чем этот декабрь. Да, нелегкая любовь тебя достала, Степан. Не в парках и в садах, как пишут в книгах, а на фронте, в окопах, под минами и под снарядами. И думать об этой любви приходится в промежутках между боями. А много ли таких промежутков, Степан? Ты и признался? А что так? Духу не хватит. А? Ты вот что, ты по-военному скажи тебе. Смирно, налево шагу марш и крой. Так, малый, так. Придется. Пошли! Прогулка на животах, обратно Гуляйте, хлопцы! Я уехать должен в недельке на день, на три. Куда? Задание одно получил. Приеду, расскажу. Я буду ждать. К Новому году вернусь. Мы встретим вместе на Новый год, хорошо? Хорошо. А если случится так, что не вернусь, то все равно все расскажу. В ночь под Новый год, когда часы будут бить 12. Прощай. Желаю вам большой-большой удачи, чтобы вас не убили и не рано. Мы еще увидимся, правда? Да, да. Я ну... идешь, типа? Иду. Документы захватил? Захватил. Может быть, батьку своего там увидишь? Жаль, если к немцам старик угодил. Нет, к немцам он не угодил. Он в партизанах сейчас. Сведения имеешь? Сведения я не имею, но я своего старика знаю. Не из таких он, чтобы у немцев остаться. Да, трудное дело. Ну, если что, молчи. Буду молчать. Знаю. Верю. Ну, старик. Здравствуйте. Здравствуйте. Замочек мне бы надо поправить. Давайте посмотрим. Вам привет, от Василия Лукича Зеленкова. Давайте, замочек-то. Василий Лукича Зеленкова, вам привет. Ну. Привет, от Лемон по два раза такие слова вовсе не к чему. Давайте замочек. Замочка-то нет. Ну, а если кто то третий был в мастерской, ну что тогда? Выходит дело, приходит человек замок чинить, а замка-то нет. Вот на таких-то мелочах и попадаются. Да. Ну откуда вы? С Севастополя. Ну как там дела? дела Документики для немцев у вас в порядке? Мне бы с товарищем П. Пе переговорить надо, с командиром партизанского отряда. Все правильно. Да, ну что ж, сделаем. Остановитесь у меня пока дня на три. О, прямо, прямо в ту дверь. Располагайтесь. Меня, Вера, ласточка моя, сижу в заперти у этого чертова Федора Геннадьча, пишу тебе и тут же уничтожаю письма, которые ты никогда не прочитаешь. Гнев душит меня, ведь рядом за окном фашистские гады. Мне бы к партизанам в город а тут сидит трое суток в темноте и в заперти. От скуки челюсти у меня сводит. Скоро Новый год. Вы чем поговорите, он товарищу был все передаст. Прохудилась подметка. По этим самым горам, чтобы им пусто было, прямо горит подметка. Как каждые недели новые вставят, Деда. Да. Ну что там прислали из Севастополя? Какой инструкции? Да есть кое-что. А вот И... насчет подметка, это вы правильно, сырость главное дело. Ценность, шут с ней. Камень, а в нем главная причина. Ходишь, ходишь целый день, словно парашпилю. Да и то сказать, подметка нынче какая пошла. Если бы она была, скажем, лосевая, спиртовая такая, настоящая. Вот это что за товар? Так, для вида. Так какой у вас то к нашему командиру? товарищ П. К нему самому. Сейчас скажу, вот только водички попью. на ну, на ну. Я думал, товарищ по лично передать. А ешь, чего взять, товарищ П. Что он вам в город поедет? Когда тут объявление по наклеению? Немцы за него 50 тысяч обещают. А может, я сам ему передам? Сам, сам. Какое вам было приказание? Ко мне явиться. Я вам человека предоставил. Есть! Так вот, Василий Какович, передайте товарищу П, чтобы он весело Новый год встретил. А что это значит, он сам знает. И второе. Для вас база с боеприпасами продовольствия продовольствием находится за старым Крымом на реке Интов. Как раз в том самом месте, где река свой главный приток принимает. С восточной стороны скалы Караташ. Хотите счастье? Их ты, а мы ее на и искали. Кам мы Крымой Хорошо, чайку Горяченького. Очень уж зима суровая выдалась. Ничего, Снежок пошел. Сейчас помягче. У тебя с дровами как? Ты не спрашивай. Не угля, не дров. Одними щепочками перебиваешь. Мастеркарпычка, а? ты этого насыпкоя Усатого знаешь? Знаю. Вася Свиридов его работа. Да? Угу. Усаживаем. Учтем. С продуктами плохо. Так что не обессудьте. А с этим, со Сланом, как? Рассчитались. Сознался. Угу. А, и курить нечего. Немцы весь табак позабрали. Да, с табаком прям беда. Ну а что же мне в Севастополе рассказать? Как у вас идет работа? Скажите, поездом мы спустили в декабре два. Один сгорел совсем, а от другого немцы половину отсняли. Грузовиков разбили 63 целиком и покалечили чтобы. Немцев положили, чтобы не соврать, сотни четыре. Полковника одного прихватили на дороге в машине. Только нам живым не сдался. Застрелился. Да, кстати, командир наказывал прислать человека, который знает по-немецки. А то у нас с допросами прям зарез. Все по разговорнику исхитряемся. А много ли узнаешь по разговорнику? Ну, а скажется, вот, и все. Ну, мало теперь поскорей обратно двигаться. Да, пора. Задерживаться у меня не к чему. Да, это правильно, а то не район сейчас. Значит, я говорил, доберетесь до старого поселка, да. а там наш человек вас через пролив перекинет. Да вы знаете, ведь я объяснял уж. Я ж помню. Ну, спасибо. только выходит дело, вы меня на три дня в комнате заторли. За меня все задания выполнили. А я думал, что вы меня пошлете к партизанам в горы. Ну ничего, ничего. Ну, выполнили приказ. И до хаты. Ну а что же мне самому у вас задание осталось? Вернешься в Севастополь и ни о чем будет рассказывать. Словно ты не в немецком ты был, а в, в колходе. Вы хоть делаешь, я у вас просто-напросто почтальон. Хуже? Какой-то неодушевленный предмет, вроде конверта. На телег привезли, на телег домой отправили. Ну-ну, ага. Ага. эй. Хороший парень, да горячий. Трудная для него эта работа. ты Дело в том, что я на этого человека по Севастополю, это военный моряк. Услышится Швайнд. Я сожалею, брать байк, махта брать байк, аут, лист, шточ, аут, рот, фратья фрауан. Фраус, фраус. Русский Рейтон, русский. Вы же условились. <связь> Пацай, вы пренебрегаете разговорной практикой, так, и нагодится. Вы никогда не научитесь русскому языку? Простите, пожалуйста. А в этой письме как раз бы написано, как его жена, с этим Рейтоном и другим. Пожалуйста, курите моим. себя чувствуете? Ну-ну. А. О, совсем нормальный пульс. Вы подумали? Итак, с какими заданиями вы пробирались к Наути? Кто помогал вам Теотоси? Это уже третий допрос. Сегодня канун Нового года. Если вы хотите дожить до Нового года, говорите. Я даю вам еще один шанс. Может быть, последний. Итак. С какими сатанами вы пробирались на льды? Мы умеем быть жестокими, это вам хорошо известно, но пока не полностью. Далеко не полностью. Но мы умеем быть снисходительными к тем, кто нам помогает. Ваш знакомый, этот Кротов этот Кротов совсем неплохо чувствует у нас на службе. Он оказался гораздо предусмотрительный вас. Так э, скоро стремительно понял ситуацию и на допросах показал себя такой покладистый парень. Что вы на это скажете? Но. Что вы на это скажете? Верно, краусы, шахтензен раус. <глышко> Может быть, посмотрим, майор, как убирает новогодний стол? Ну, ладно. Упрямый человек этот матрос. Я имею идею, майор. У меня есть одна идея. Да? Сейчас я организовываю... организовываю пару сот русских. Пусть наш матрос посмотрит. Может быть после этого он заговорит. А? Как вы думаете? Вы же знаете, я не вершусь, пожалуйста. Простите, мою. Берга, пайк, опновь метаматрозен. Очень вело. Очень вело. Прихожал пасю сюда. Алик, пикав, старший. Старик, Was ist denn los? Ette tu? Hat schon mir Ja, schneller! Nicht zurückbleiben! Oh, Alter, beweg dich! Was los, los? Schneller! Beweg dich! Nun, no, jetzt wirst du dir die Sache mal ansehen. Hier rüber. So schön, so schön. Gut, gut, gut. Da ist mir nach links, die Alte. Mein Gott, ich sage noch, mir nach links, können Sie nicht verstehen. Na, endlich kommt Ordnung in die Sache. Rechts! Was? Welche, die Kleine hier? So, komm mal vor hier. So, stell dich mal hierher, richtig. Und den Jungen? Vorkomm so, hier, los, nach rechts. So, so schön, so schön. Oh, so, keine Angst. Gleich geht die Sache los. Mom, zuerst hast du den Jungen zu gut, probier was? Ничего, ничего. Ну что же теперь делать? заданиями вы пробирались на Утыв. Кто помогал вам, Феодосий? Я жду. Торопитесь, иначе мы оба рискуем опоздать к встрече Нового года. Я жду. Я не скажу. Не скажете. Россия может Гордиться имея таких солдат. Только много, Вальвит. На вас хватит. На всех. С нашей, вы добровольно подписывайте себе смертный приговор. Так прикажете, понимаете. В имя чего интересно было бы услышать. крутите. Послушай, вопрос. я скажу прямо. Ты можешь преподнести немецкому командованию хороший новогодний подарок. Раскрыть партизанский центр. Немецкую же команду тебе преподнесет тоже ценный подарок. Жизнь. Подумай, раз. Жизнь. Это значит деньги, шмапс, девочки, консервы. Иначе... Капут, смерть, понимаешь, все останется, водка, девочки, консервы, а тебе не будет, все останется, но найти. Смотри, вот маленький семейный альбом гестапо, вот молодой, живой, красивый, тоже матрос. И вот капут, живой, молодой солдат, и вот капут, живая, красивая девушка, и вот капут, живой, капут, живой, капут. И вот ты сам, живой? М? Ну, подвешай меня прямо, как солдат, солдат. Ну, ты знаешь этот край, знаешь здесь людей, рассказывай. У тебя есть три минуты, матрос. Хорошо, я знаю этот край, М? я расскажу. О. в этом краю было счастье, были богатые цветущие села, поля, сады, была любовь, были песни, где все это, развалины, трупы на виселицах, трупы в каналах. Две минуты, матрос. Так идете вы по нашей, по русской, святой земле, всесветные разбойники антихристы, палачи. У тебя есть одна минута, матрос. Зальданы. Какие вы солдаты, офицеры? Убийцы, грабители, насильники. У тебя есть одна секунда, матрос. Одна секунда. Фу. Мистингер, вот и мы, инжинер майор. Мы возвращаемся в Мы позабыли встречу Нового года. Восток, восток, восточный фанатизм. Знаете, лейтенант, вряд ли у людей нищий крас пониженная организация, неадаптированная система. Это физическую боль, они а не легко. Очень интересная мысль, майор. Можно писать статью только чтобы уважать. что сейчас ее придется под псевдонимом. А почему Слишком уж специфический материал. Эту матроса завтра же повесить по Централу. Субафилом моего. Марьянов, пожалуйста, ветер. Бытья, петицей, заняться. Позвольте, пожалуйста, петицей заняться. Позвольте, пожалуйста, <lacht> Hoffen wir, dass wir siegen werden. Siegen werden wir. у меня там на бережку, Степан Полосухин. Послали его к ним, назад не вернулся. Значит, Старик. Подкрепляйся, браток. Кушай, друг. Совсем ослаб. Ешь, товарищ. Угощайся, браток. Матросские слезы, дорогие слезы Они в одной цене с кровью ходят Братов! А дед тоже во флоте служил. И я, сынок, и дед твой, и прадед служили во флоте. Дальше не дознавался. Но думаю, что и при великом Петре был где-нибудь на фрегате Боцман вот Полусухин? Деялся, что будет молчать, потому не боялся. Так-так. Правильно. Порода-то наша полусухинская. Коренная Черноморская. Нас не сломать, не ни согнуть. Ничего с нами сделать нельзя. Не знает немец русского человека. Вот и едет. А да он знать-то знает, только забыл. Русский человек он живучий, его хоть в землю закопай, все равно вылезет. Который раз уж пробует закапывать, все вылезает. У нас у Российшки рука, ух, как тяжела, размахиваемся медленно, с натугой, но уж зато потом в. Блин, потом уж, брат, не жалуйся. Верно. Так, значит, держись, сынок. Держу устьять. Ну, добро. А ты самый есть, товарищ П? Да. Я самый есть, товарищ П. Приятель твой пришел поговорить. о Здравствуй. Ну как? Ничего, креп. Ты, даже не помнишь, как тебя перенесли сюда? Нет, не помню. А ты знаешь, сколько ты проспал? Сколько? 16 часов. Сколько? 16. Да ну брось ты. Вот здорово. Это, брат, просто первую премию. Первую премию. Слушай, ты не знаешь, как там, Вера Васильевна? А ну помнишь, связистка была на батарее под Севастополем. Беленькая такая. Нет. Вера. Как нет? Она была вместе с нами в десанте. В ту ночь погибла в бою. Погибла в бою? фамилии от меня папаша родине позора не будет я черноморец